И сегодня наш вот этот вебинар я веду не один, а совместно со своим другом, со своим наставником, со своим куратором в этих всех наших замечательных проектах, Алексеем Скрепой. Вот, мы с ним знакомы очень давно, по-моему, наверное, с 2017 -го года. Очень много плодотворно работали в партнерских программах. И я многому у него научился. Вот, кстати, такой вопрос, Леша, тебе сразу. Как так получилось, что ты начал вообще заниматься партнерскими программами? Слушай, ну, у всех разные истории. Я много разных историй слышал, у кого как получалось связать свою жизнь с партнерскими программами. Вот у меня история, если вкратце, следующая. Я, когда закончил институт, так получилось, что по найму работать не пошел, а пришлось делать бизнес сразу же предпринимательский. И в течение где-то восьми лет, да, даже чуть больше, я этим делом успешно занимался. Но в какой-то момент что-то стало как-то слегка грустить на работе. Вот, Чего-то мне хотелось какого-то большего взаимопонимания с людьми, с которыми я работаю. У меня были такие малые бизнесы, то есть это коллективы в среднем такие активного взаимодействия там 15-20 человек. Вот. Но я директор, вот, и как-то я чувствовал какое-то странное, другое немножко отношение ко мне, вот, а хотелось общаться, дружить, все прочее. И тут как раз 2008 год что-то там кризиснуло, вот, классическому бизнесу стало тяжело, и я обратил внимание, да, на партнерские программы. Ну, так как я с опытом из предпринимательства, из бизнеса, я тут же увидел, что это классная бизнес-модель. Вот, по сути, это шикарный э, отдел продаж, который даже не просит зарплат. И, в принципе, люди продают то, что им нравится продавать. Да? И в то Приятный, время, когда им... Да, да. Ну, да, для директора любой компании отдел продаж без зарплат это шикарно. Ну и на себя, да, я эту рубашку такая приодел, такой, думаю, ну клево, в принципе, я в любой момент времени могу что-то, допустим, другим людям предложить, конечно, что-то, что меня с собой уже вдохновляет, как-то нравится, и думаю, ну это же классно, когда люди продвигают что-то, что им нравится в одной там команде, в одной там движухе, не знаю, семье там как-то так, и, и меня это зацепило, то есть такая модель продвижения товаров меня включила, ну вот. И вот так получилось, да. меня там... однажды мне позвонила там моя знакомая, вот и как стал об этом рассказывать, и мне понравилось. То есть сошлись звезды. У меня был запрос, как бы где бы подзаработать денег, вот. Ну и вот человек добрый позвонил добрый человек да, с 2008 года вот я продвигаю партнерские программы постоянно разные интересные 2015-16 а вот уже работаю с криптовалютой и просто и там где есть конечно партнерские программы да. мне кажется здесь у всех присутствующих есть такой же добрый человек который позвонил и вдруг звезды сошлись так и в нашем бизнесе преуспевают люди, которые вот, э, обладают добрые этой люди, добротой. Добрые, да. люди добрые люди преуспевают. Почему? Потому что они, ну вот, не знаю, там, год назад, прошлой весной, там, чуть больше, э, я как-то вовлекся, да, в идею века, ну, поговорим об этом, и я стал добрым человеком. Я как позвонил, позвонил там, 300 человек там за несколько месяцев. Вот, и как бы собралась команда. Я был очень добрый, да, как и многие другие. Это, наверное, секрет успеха: да, быть добрым человеком, который позвонил. Да, быть добрым человеком, иметь деньги на балансе и, и позвонить, поделиться своей добротой. Ну, собственно, на да, как тебе. Для начала бизнеса хотя бы да, на балансе телефона, чтобы позвонить. По крайней мере, ну, в сообществе века есть несколько классных там, вариантов с маленьких, ну, с небольших начинать, да, что сопоставимо, близко иногда к балансу телефона. да да да ну, У меня история примерно похожая, тоже пытался всяко-разно заработать и в найме, и малым бизнесом заниматься. Потом мне тоже один добрый человек позвонил и как-то раз впервые предложил партнерку одну. И я для себя с удивлением обнаружил, что <смех> не ходя на работу каждый день, не занимаясь рутиной постоянно, можно зарабатывать как минимум те же самые деньги и иметь просто миллион часов свободного времени. Вот. Тоже кайфанул от такого момента. Конечно, сейчас средний предприниматель что зарабатывает? Ну, чистыми, когда там зарплаты раздастся и прочее. Наверное, 100-150, ну уж максимум 200. Но ну, думаю, 100-150 усредненный предприниматель, блин. Мне кажется, ты даже преувеличиваешь маленько. Это, это они так приукрашивают обычно. Да, я там 2-3 сотни вообще только так в месяц получаю. У меня там бизнес, все дела. А у самого просто на балансе телефона немножко денег осталось. Ну, расходов, да, много. Поэтому я и в свое время обратил внимание, думаю, как это место, где можно вообще без всяких напрягов зарабатывать столько же, сколько и в малом бизнесе. Да, да, да. Здорово, здорово. А вот тогда логичный такой вопросик тоже напрашивается. А почему вот на данный момент ты развиваешь партнерские программы именно в сообществе Века? В чем причина такого выбора? Ну, есть несколько причин. Первую мы уже обсудили, она, в принципе, звучит так, я не озвучил, меньше поработать, больше заработать. То есть это такая бизнес-логика любого предпринимателя, меньше работать, больше заработать. И партнерские программы это дают. с точки зрения именно прошлой весной, когда я познакомился с Искандером, я увидел человека, который создает сообщество, который создает... Технологию, в общем, человек, который создает. Да? И я уверен, что я человек, который создает деньги для сообщества, то есть платежный сервис, платежную систему. Вот. И я понял, что ну, такой процесс создания денег, он мне давно уже как бы приятен вот, и без разного посредничества. То есть, когда я наблюдаю, да, как в свое время биткоин появился, да, и каким он становится, ну, как бы. Я бы не сказал, конечно, что он платежным средством становится и навряд ли им станет, но инвестиционным, да, каким он стал средством, очень серьезным. Вот, потому что <смех>, биткоином за хлеб платить сложновато, как бы и долго транзакции идут, комиссии высокие. Вот <смех> по итогу <смех> Дорогая, <смех> что хлебом выходит. <смех> да, но начиналось, конечно, раньше там да, что биткоин там все, все банки там все пойдет, все заменит, как бы. Вот. Сейчас у него позиция, да, номер один инвестиционный инструмент. Классно, я думаю, еще будет классно. Мы и не год, и не два, и не три, как бы, ну само собой. Вот с общего века я увидел просто как Искандер, ну, в общем, такая проекция, да, то есть создание денег, создание платежной единицы, создание причем платежной единицы в таком ограниченном количестве, ну, увидел эти технологические вещи. Добавь, меня очень порадовало, что здесь конкретно монета, конкретно свой блокчейн, работа над его развитием, фишка блокчейна очень крутая, что там нет комиссий, то есть это, ну, многие это еще пока недооценивают, но когда система придет на пазл Market, многие это начнут очень оценивать, потому что, ну, представьте сейчас вот, Возьмите, заплатите за хлеб эфиром или там беточком. Вы получите такую комиссию, когда ты не захочешь этим пользоваться, как платежным средством. У Искандера изначально идея, заточенная на создание паза маркета, то есть платформы, где люди товары и услуги обменивают между собой, она, естественно, подразумевает идею, классно, чтобы не было комиссии. Ну, в общем, мне понравилась технология, идея сообщество, которое уже там второй год развивалось, да, то есть, ну, как то тот. Сошлось много этих пазлов, я увидел, что здесь, ну, администрация, они такие трудяги, да, то есть я прекрасно понимал, как бы, да, что это процесс сложный, что это как бы в долгую, что я это не на год, не на два, но, ну, в общем, создать платежную систему, шлифовать всю, создать там ценность, взрастить ее, но я увидел просто трудяг. То есть людей, которые трудятся и создают. Не просто там что-то мифическое, там, не знаю, там, фиолетового единорога там повесили и типа там вот это светлое будущее. Нет, конкретные четкие задачи, решающие на будущее уже на определенные проблемы, которые сейчас надо решить. То есть платежная система, минимальные комиссии, место, где можно на самом деле покупать, продавать за криптовалюту. В общем, все-все-все логично для моего мозга, мужского предпринимательского этого достаточно, чтобы начать сотрудничать и совместно развивать это сообщество, зарабатывать, ну и приглашать сюда людей, естественно. Да, там, если от себя добавить, например, что у меня э, так цепануло, то, что, ну, понятно, вот криптовалюта ⁇ это современный тренд, да? э, криптовалюта реально покоряет мир и сердца людей во всем вообще мире, но э, с криптовалютами у меня всегда был один такой вопрос, как бы, а зачем, ну там, для чего она нужна? А их сейчас тысячи, если не десятки, наверное, даже уже... Возможно, даже сотни тысяч криптовалют на сегодняшний день существует всяких разных. да? Но на CoinMarket, и... больше 3000. Там понятно, ну, что да, там, там и не на CoinMarketCap. Если меня сейчас заставить перечислить криптовалюты, которые я знаю, даже вот не то, что знаю, а название, да, ну я, дай бог, 10 перечислил, ну может быть, 15. Вот. И то я, наверное, там семь из них просто скажу набор букв, и все скажут да, такая крипта есть, Но непонятно вот зачем они, для чего они, да там каково их будущее, то есть на что, собственно, расчет? Зачем мне им пользоваться этой криптовалютой и так далее? И меня вот зацепило здесь конкретно, что у всех наших активов, которые есть внутри экосистемы Века есть назначение, есть конечная цель да там взять там, токен райда, на котором сейчас раскачиваем, разгоняем наш любимый бинар. У него есть определенная цель, есть назначение да, на пазл-маркете, на маркетплейсе. Это будет средство да, расчетное, которым будут рассчитываться рекламодатели за то, чтобы разместить там свою рекламу. Да? То есть на, нам будут платить за рекламу, выкупая у нас наши заработанные в том же, например, бинаре токены райда. И понятно, что вот этот вот рынок рекламный, я какое-то время в нем работал, продавал рекламу. Я знаю, сколько это на самом деле денег для любой маломайской компании ежемесячно просто выкидывают огромные бюджеты на рекламу и соответственно я точно понимаю что потребность в этом будет всегда всегда нужна будет реклама реклама на большом маркетплейсе где там будет миллион пользователей и больше да там с аудиторией определенной она тоже будет в любом случае присутствовать этот продукт будет востребован и, соответственно, токены райда, которые у нас будут так или иначе, их у нас отберут да, там за деньги. Слушай, ну я вот прямо сейчас зашел в интернет. Оборот российской э, интернет-рекламы, слово российский надо подразумевать официальный сразу же, да, потому что есть ага. еще рынок неофициальной российской рекламы. Но в 2020 году он составил только в России 253 миллиарда рублей. Серьезная циферка. Но только в раз. России. Россия далеко не самый большой международный рынок. А я еще знаю такие нюансы, что у нас э, в России э, вот эта интернет-реклама, она чуть ли не самая дешевая в мире. Там элементарно. Какой-нибудь там, даже взять всем известный там сервис YouTube, просмотр в России стоит там 50 копеек, а просмотр там в каком-нибудь США, например до нескольких долларов может доходить ну цена просто до да, просмотра рекламы вот и это реально так это любой инструмент взять у нас еще очень-очень низкие цены поэтому этот рынок реально очень большой там 200 миллиардов думаю нам хватит в год в год то есть очень важный момент что это постоянно то есть регулярно вот, соответственно, ну я абсолютно уверен то, что сколько бы ни было там а, токенов Райда, а известно, что их будет ограниченное количество, они еще и будут уходить, да, тратиться, использоваться, то есть они еще и закончатся потом в конце концов. И а, вот это вот прямое конкретное назначение, я думаю, что оно не единственное, наверняка будет, потому что, а, ну. Всякое бывает, да? Вдруг что-нибудь еще интересно какая-то идея появится, где его применить? Все ноу-хау, естественно, разработчик не может обозначить так вот заранее все раскрыть. Понятно, что идею полируют, шлифуют, к ней идут. Да? Но когда открыли как раз это имя назначения токена райда, его применение, вообще уже много информации в интернете есть о том, что реклама будущего да, я не знаю через там сколько лет, но, возможно, как раз, э, можно сказать, пазл-маркет э, века он и станет этим новатором, который там, первым как-то более масштабно, да, протолкнет эту идею, это то, что людям будут платить за просмотр, ну, это просто шикарно, да? то есть сейчас да. в YouTube заходишь, я не знаю, на тебе в лицо там пачку рекламы там, да, Заходишь куда-нибудь на сайт, там <смех> ВКонтакте еще, на тебе, на. Но вообще реклама, вообще на сегодняшний день, я считаю, э -э у рекламы можно поставить так, равно, реклама равно насилие, блин. Потому что рекламы просто бомбардируют каждый день отовсюду. Чего не случайно нажал не ту кнопку, на, получи еще рекламу, там, посмотри что-нибудь, вот. И вот И если, идея... бы платили, если бы мне платили, каждый раз, когда я вижу рекламу какой-нибудь там, букмекерской конторы я думаю ты бы кнопку даже пропустить не нажимал там а продолжал там крутить рекламу да я я бы уже был миллиардером ну, это прикольный и приятен да то что мы сейчас будем добывать добывать токен райда понятно на нем сейчас будем зарабатывать вот и его применение такое кайфовое. Но я так не знаю пока, как это реализуется на самом деле на пазл-маркете. Могу только предполагать. Либо у тебя на счете есть райды, и когда идут просмотры, у тебя там по классному курсу там это списывают у тебя, там в доллары. Или ты идешь просто, может быть, на внутреннюю биржу этого пазл-маркета большого. да, И просто свои райды Пусть коммерсантам выставляешь на продажу. Вот. Так, Денис, вот, Пусть представь. Пусть останется если... Да, да, да. Представь, я не помни? знаю, за год, за полтора ты там добыл, я не знаю, там, э, пускай там 15, 15 тысяч райда ты добыл. Да, вот, э, добыл эти 15 тысяч райда. Вот. И райда пускай стоит, там, ну, пускай хотя бы 10 долларов стоит. Нормально. Меня устроит. Год-полтора сейчас расскажем, как на этом еще, ну как бы на добыче будем зарабатывать, и потом еще и так на пазл маркете, на карманные расходы там 150 тысяч долларов, ну как минимум, да, так лежит тоже как-то <с Lucky>. хороший такой пазл. Эти слова душу греют сразу просто, как слышал, 150 тысяч долларов, да, за рекламу хорошо, я посмотрю. Ну, не обязательно только, я думаю, смотреть. Просто пошел, продал там э, коммерсантам. Ну, нормально. Причем токен сжигаемый. Если еще и сделают эту технологию, да, ну, э, скоро и так будут уже демонстрации сжигания токена, там, когда разные лицензии там люди покупают, а сжигаемость этого токена, если еще и на рекламе сжигаемость сделают, там вообще курс на этот токен будет меняться вот, от дня к дню, о, от месяца к месяцу. Вот поэтому, говорю, меня вот зацепило то, что есть очень четкий план действий, на целевое направление, назначение. Я легко могу устроить свои личные прогнозы, понимая, что раз будет спрос на этот актив, соответственно, я на нем 100% заработаю. Вот. И совершенно не заморачиваясь, могу им заниматься и накапливать свои капиталы в этой валюте по-моему, идеально. Вот. Не а... идеально. Как человек, который как бы с 15 -го года с добычей криптовалют связан, могу сейчас себя сказать, что, извините, сейчас только начинается добыча токинорайзера. На Это что означает? Вот, я, я так понимаю, что у нас даже не то, чтобы добыча, у нас идет раздача, то есть вот есть 100 миллионов, и возьмите их, да, мы их раздаем. <связь> возьмите. Вот такой формат, формат airdrop, да, то есть его надо тоже действительно правильно понимать. Многие, даже я вот сейчас использовал слово инвестиция, но это некая базовая привычка. Да, то есть человеку там своему знакомому, либо незнакомому, иногда скажи там слово аэрдроп. Да, он скажет, ты что там материшь? Ты кем меня назвал там? Да? вот, конечно, слово инвестиции вроде понятно, но тем не менее, конечно, важно, чтобы люди, которые приходят, новички там криптовалюты, правильно понимали понятие аирдропа. Да? то есть это есть эмиссия определенная, да, она начинается раздаваться в социум постепенно. И... Не знаю, по разному курсу человек, там, например, себе, ну, утрированно, да, можно сказать, покупает и получает еще бонусом какое-то количество токенов. Вот. То есть механика правильная, конечно, да, это airdrop. Это точно. Ну, по-русски раздача. Раздача. Если перевести уж совсем конкретно дословно, airdrop это типа... Блин, вот английский забыл уже. Но ну, Air, воздух, дроп – это бросать. То есть сбросили с воздуха. Да, знаю, там, деньги да. из воздуха. Это а манна небесная. Дроп переводит в Криптовалютная небесная манна. короче. Сыпется на людей. Но по-другому и назовем. можно поучаствовать в раздаче денег? Я не понимаю вообще вот это Представляешь, тебе просто говорят, блин, там деньги раздают, пойдем поучаствуем в раздаче денег. Ну, как можно в этом не участвовать? Я не представляю. Ну, большинство-то, масса там, людей привыкли как? То есть, ну, какая-то страна, да, там, на всю экономику денег напечатали, раздали, там, ну, и, и понеслось, да? А в криптовалюте прям, прям на глазах происходит рождение финансовых систем. И вот этот момент, да, когда это самое начало, то есть чтобы в какой-то стране там надо просто родиться в нужной семье, в нужном месте, чтобы попасть на аирдроп от печатного станка, да, чтобы что-то там нападало. Вот, криптовалюты меня привлекают тем, что как раз здесь можно эти моменты зарождения денег, ну, находить, вот, и быть рядом в том процессе не надо рождаться где-то, да? надо просто увидеть и, и подойти. Вот. А некоторые люди да, думают какую то непонятно, что происходит, даже боятся этого дела. волков боятся в лес не ходить, как говорится. Да, да, да. Ладно. но с этим разобрались, в общем, уже почему, почему тут, почему века такой момент вот для себя я уже точно определил что является для меня самым таким интересным классным топовым направлением да, в нашей экосистеме но хотелось бы чтобы ты рассказал свою точку зрения то есть какой из проектов например ты бы выделил О, ну, э экосистема века она большая Одно из, кстати, таких интересных преимуществ меня тоже привлекло, потому что аэрдроп активов идет через разные проекты, разные сервисы. Это интересно, это дает возможность широкого масштабирования. Но, тем не менее, так как я корнями там, предприниматель, да, и у меня всегда было первое правило да, – меньше поработать, больше заработать. А второе правило – это быть там, где деньги, ну, в моменте. То есть есть там экосистема ВЕК, да, и есть там классные проекты, да, в которых я там участвую, там, зарабатываю, там, 10-90, там, автопрограмма, вот. Но э, всегда появляется фаворит. Да, вот что-то в конкретный момент времени фаворит, как и в обычном бизнесе. Ты можешь торговать одеждой, но если приходит зима, то явно ты будешь продавать зимнюю одежду. Ты полный, как говорится, там лузер, да и неудачник, если ты зимой продаешь, там пытаешься продавать там, купальники, например, активно. Вот. Также в экосистеме века большой да, происходят такие моменты, когда нужно быть направленным целенаправленным на деньги. Прямо жестко на деньги. И Месяц назад, месяц назад э, эта дверка денежная открылась. Вот, э, и я считаю, на сегодняшний день <связывающий> просто топ, просто number one. Это бинар на токене райда. Все прям, точка. Актив э, только начинает добываться. Бинарные инвестиции. ну вот Если мне сказать там... Потому что вот тебе пять видов маркетинга, один из них там будет бинар. Какой ты будешь выбирать? Я сразу же патенту в бинар. Потому что это такая математическая модель, которая дает возможность заработать даже людям, у которых ну, опыта в построении партнерских программ, можно сказать, ноль. Они вообще только новички, они только начинают. И от них требуется минимальное действие для получения Максимального результата. Вот. И на, по моему опыту, ну, именно бинарный маркетинг дает такую возможность. Да? То есть минимальные действия, максимальный доход. И вот, что о нем можно вообще технически сказать? Не знаю, Сейчас попробую сделать демонстрацию экрана. Скажешь сейчас, нормально она там работает, показывает или нет, <говорит> ну, по пока не вижу. Но, кстати, не, э а а ну, кстати, что ну что-то видно. А да, все нормально. Мне кстати, повезло, я когда вообще впервые там, в 2016 году познакомился э с партнерской программой, это был тоже бинар. <говорит> И вот мне очень повезло, что это был именно бинар, прям, ну, реально очень классная вещь, там легко зарабатывать, и с тех пор это для меня one love, бинар. Но... И у меня в 2008 году было так же, То есть и тебе, и мне позвонили хорошие люди, и сразу позвали в бинар. Не просто добрые, а хорошие добрые люди. Хорошие. Есть добрые люди, которые звонят и предлагают партнерки, а есть хорошие добрые люди, которые предлагают бинар. да. да, да. Ну, да. По, по факту здесь гораздо проще зарабатывать. В чем суть? В чем суть бинара? Я на этом слайде сейчас покажу. Разные системы есть. Ну, классический, допустим, маркетинг. Там, как говорится, пригласи пятерых, они там пятерых и все прочее. То есть надо позвать пять человек. И для новичка что проще? Позвать двоих и позвать пятерых. Ну, конечно, ответ, да, позвать двоих гораздо проще. Вот. И вдобавок, что мне нравится в бинаре, то что... Люди, которых мы приглашаем, они даже несмотря на то, что друг друга могут не знать, они, ну, им выгодно друг другу помогать. Вот Я сейчас попробую, скажем так, с помощью этого слайда это продемонстрировать, как заполняется бинар да, и какая возможна поддержка. Вот, насколько это будет удачно, ну, посмотрим. Я думаю, для новичков, кто не сталкивался с бинаром, это, тем не менее, очень важно. Ну, то есть представим, вот есть человек, этот хороший, добрый человек, его, он называется спонсором он здесь таким бордовым цветом обозначен, он вам позвонил и вам рассказал о бинарных инвестициях, и вы сделали инвестицию. Вы зарегистрировались и заняли место в бинаре. И у вас появляется два направления, куда вы можете регистрировать людей. Да, то есть направо-налево. Соответственно, вы можете создать здесь ну, такие большие, хорошие, две команды: одну слева, другую справа. И, предположим, да, то есть вы тоже оказались таким добрым, хорошим человеком. И решили, так сказать, своим друзьям, знакомым быстренько позвонить. Да, и осчастливили да, двух своих знакомых. То есть два человека, один слева вы зарегистрировали, другой справа. То есть по большому счету для многих это будет ну, как бы, тем минимальным стартом, который нужен, чтобы начать зарабатывать. Почему? Потому что далее происходить могут разные метаморфозы. Вы, конечно, можете больше людей приглашать, да, новичков. Вот. И если вы еще какого-то новичка приглашаете, то в бинарной системе вы его не можете уже там куда-то третьим рядом поставить. Да? Вот у вас есть два направления, левое и правое. Поэтому новичка вы сами решите, куда вам интереснее, да? ну, направо или налево. Ну, предположим, взяли, вы там направо поставили следующее. Вот система, которая зарождается, она ну, очень простая. Получается, у вас справа и слева накапливается баланс товарооборотов. Да. Допустим, вот вы двоих людей подключили Третий новичок, если вы подключаете Он уже занимает позицию ниже Либо справа, либо слева Вы сами решаете куда На свободную позицию вот. И смотрите, например, какая прелесть бинара уже здесь видна Например, вот этот первый человечек зеленый Справа, который вы зарегистрировали своего новичка он под собой будет видеть вот этого вот третьего партнера, которого вы зарегистрировали. Допустим, первых двоих вы зарегистрировали вчера, а вот этого третьего сегодня. И вот этот вот партнер, который раньше занял место и встал, да, то есть ему только позвонил хороший добрый человек и сказал, что бинар на токенера начинается, можно рубль вложить, там, 3 рубля получить. И он быстренько встал, там место занял. Просто потому, что он быстрый, он уже получает для себя очки. Место занял, и какие-то новые люди, если подключаются даже без его участия, оказываются под ним, то он с этих людей может зарабатывать. Таким образом, в бинаре, что мне нравится, если в классике пятерых, десятерых подключил, и они все в разные направления пошли и между собой конкурируют, то здесь, если вы пригласите больше двух, уже будет получаться так, что... Те люди, которые регистрируются позже, они а, регистрируются ниже, и их товарообороты считаются тем, кто пришли раньше. Поэтому здесь, здесь очень вот эта... местная такая фраза, когда а, один быстрый съедает двух умных. Но, а, да, это вообще в принципе в современной жизни. Ну, быстро съедает медленного, как вот в природе, но это срабатывает, никуда не денешься. Это вот первая прелесть, которая мне нравится в бинаре, когда мы подключаем больше двух людей, и уже эти люди вниз, которые регистрируются, они такая некая помощь да, для тех людей, которые зарегистрировались раньше. Что еще мне здесь нравится? Ну, мне нравится следующее. То есть, например, да, вот вы пригласили двоих людей. Предположим, все-таки от минимума, да, стартуем. Двоих вы пригласили. За регистрацию справа-слева вы там получили денежку, Денис попозже расскажет финансовую математику, как она там считается. Ну вот вы двоих подключили, у вас есть спонсор вышестоящий, да? Одно дело вы кому-то помогаете, а другое дело, что и спонсор, да, регистрируя людей, может у него потребность именно там в левое направление именно ваше поставить человека, он нового человека регистрирует, он попадает вниз. Получается, вам поддержка, товарооборот, да, под вами появился. Вот этот человечек, которого вы регистрировали, который шустрый, он тоже видит этого человека от спонсора. Вот. И товарооборот от вот этого вот последнего зарегистрировано, он попадает всем в этой цепочке. И, соответственно, для всех это приятный и классный бонус. Вот. Это теперь получается, что спонсор у нас не просто а добрый и хороший человек, да? я даже не знаю, каким еще словом его назвать, когда он вот так вот помогает. Если от вашего спонсора хоть, хоть один человек вам в помощь пришел, то надо сразу же, как бы, что надо сделать Свечку поставить, помолиться, то... <смех> поблагодарить, <смех> <смех> мантру прочитать. <смех> ну, как бы да. А, то есть в бинаре классно что? Первое, вы зарабатываете, когда приглашаете своих людей. Вы зарабатываете, когда приходят переливы от спонсора. Далее. Вы зарабатываете, когда люди, которых вы пригласили, начинают строить свой бизнес и приглашать своих людей. Да? Именно поэтому, ну, э, как сказать, з, э, очень часто случается ситуация, когда вы нашли э, двух партнеров. Ну, именно партнеров. Не так, что вы зарегистрировались и там э, дочке и внуку там тоже по месту поставили, а дочка и внук даже не знают ни о чем об этом. Это просто инвестиция. А если вы именно, знаете, сообразили на троих, то есть вы нашли два партнера, которым тоже хочется... Э, получить себе такую бинарную денежную машину. И тоже они готовы, два человека, которые готовы там двоих там ну, приглашать, подключить. вот В бинаре достаточно двоих активных, которым интересно развивать там такую да, партнерскую сеть. И уже можно считать, что бизнес задался, его только надо развивать, развивать, развивать и развивать. Вот. Поэтому я вот обожаю бинарный маркетинг. И не раз видел истории, когда люди приглашали всего лишь там, парочку человек, да, а потом получали чеки там, 100 долларов в день, 1000, там, 5000 долларов в день. Ну, в общем, очень такие, очень серьезные деньги. Лично знаком с людьми, которые, которые зарабатывали на бинарных системах по... 7-12 миллионов долларов в месяц и вот э, от этих людей но ну, для меня была такая информация то есть одно дело человек хочет 100 долларов заработать в день там допустим зарабатывать или тысячу другое дело когда такие миллионы люди зарабатывают и рекомендация от них как запустить бинар который будет тебе приносить миллионы да, ежемесячно в долларах стратегия у них такая минимум зарегистрируй налево 20 человек и зарегистрирую направо 20 человек справа и слева в итоге да по правилу Паретто, там, тогда у тебя будет около там Четыре-пять человек, которые действительно активны, которые действительно хотят ну, развивать эту систему, которую ты запускаешь, и будут развивать и хотеть ее ну, как бы активно делать. Из этих ребят там по парочке будет таких, которые даже без тебя захотят развивать этот бизнес. Да? И таким образом, ну, такое от них предложение. Но... Э как бы, кому надо много денег? Вот, да, э, секрет. Который, кому э, достаточно и 100 долларов в день, да, то можно начинать из двух людей, на троих сообразили, и погнали, погнали, погнали. у вот, меня эта механика в году и все. И вот эта вот мантра, вы подключаете двоих, они подключают по два. Да, то есть вы зарабатываете, они подключают, вы зарабатываете, они подключают, вы зарабатываете. То есть и все начинается всего лишь да, с позиции одного направо, другого налево. Это самая шикарная как бы, система. Ну да, 100 долларов в день – это на самом деле хорошие деньги. Точно неплохие, если они приходят каждый день. 100 долларов как в день – обычно об этом предприниматели там мечтают и мало кто знает, что сетевики в партнерском бизнесе 100 долларов в день, это для тех, кто активно каждый день, там, первые три месяца действует, блин, и обзвание друзей знакомых, это вообще просто норма. Mm -hmm. Ну, но, но тысяча долларов, это лучше, чем 100. А если еще и в день, то это прям еще лучше. И вот что еще тоже очень интересно в нашем бинарном проекте вполне реально выйти на такой доход как 1000 долларов в день то есть это доступно ну, с первого же дня участия потому что даже там не имея каких-то высоких достижений квалификации и так далее у нас есть одно маленькое такое ограничение 1000 долларов в день вот плакать от таких денег никто не будет точно можно заработать это вполне реально и вот сейчас простенький такой расчет небольшой сделаем мне нравится все считать считать деньги и деньги считать и и деньги считать вот очень нравится в общем это так классно это так особенно если ты считаешь свои деньги вот это прям вообще супер. Итак, как работает вообще вот этот сам бинарный бонус? Мы поняли, как располагаются по структуре люди, да? Как вот он функционирует? То есть две команды, там левая, правая и так далее. И вот смотрите, друзья, значит, когда у вас формируются вот эти вот две команды, две группы людей, можно так сказать, да? то в каждой из этих групп, каждой из этих команд есть, ну, естественно, общий какой-то объем вот этих вот инвестиций, да, там объем денег в райда, которые удерживаются здесь там, в депозитах в этом проекте. Вот. И от этого объема идет начисление именно бинарного бонуса а именно 10% процентов от меньшего объема. То есть у вас в любом случае всегда какая-то команда будет явно там жирнее, мощнее, тяжелее, сильнее, там будет больше денег. Какая-то одна из двух, они могут друг друга перегонять периодически и так далее. И вот здесь на примере рассмотрим, да у нас в левой команде общий объем вот этих вот бинарных инвестиций составляет, полторы тысячи долларов а в правой например три тысячи долларов бинар он срабатывает один раз в сутки то есть у вас вот за день произошли какие-то рабочие моменты такие да, общение с людьми состоялось кого-то заинтересовало заинтриговало люди зашли посмотреть как это изнутри работает разобраться вот и у вас появился объем и бинар ночью когда уже вы пошли спать, смотрит и считает: а, вот меньший объем полторы тысячи долларов. Значит, начислим 10% от этой суммы, и вы получаете бинарный бонус в размере 150 баксов. А пока вы спите. То есть это еще и такой момент, что вы утром просыпаетесь, открываете там свой телеграмм. У нас есть бот замечательный. Сейчас он складно так поет. И там вы видите такое сообщение, что вам начислен бинарный бонус 150 долларов. Очень хорошо заряжает с утра улыбкой. Слушай, ну вчера вот так... в чате активно народ делился именно вот этими вот картинками из бота. Вот. Но кто-то mm -hmm. даже просто скринами. И меня порадовало. То есть бинарный, бинарные инвестиции стартанули там ну, месяц назад. Ну, чуть больше. Ну месяц можно считать. Да? И люди уже делятся своими чеками, да, то есть у кого-то там 80 долларов, у кого-то 100, 150, 200 долларов, 300 долларов, там 800 долларов, 600, 1000 долларов, это все цифры в день. У меня вчера там полторы тысячи долларов, там девчонки делятся там две там с чем-то тысячи долларов. Есть у нас прям вообще там мощные мощные лидеры Виталий Северсов, 3 тысячи долларов, чуть больше трех тысяч долларов в день. Это просто, ну, Им, просто Именно классно. бинар имеет право как бы вот о таких цифрах вообще говорить и заявлять. Все-таки хорошо, что в 2008 году мне позвонил хороший, добрый человек. И научил меня бинарному маркетингу. Кстати, вот. Модель, да, ты рассказал, как 10% считается. А почему люди делают инвестиции? Ну, потому что они добывают токен райда, потому что они, когда делают инвестицию, то доходность на те э, вложения, которые они делают, 0,8% в день, 0,9%, 0,95%, 1% в день. Это уже, знаешь, это уже такая дополнительная фишечка, что у нас не просто бинарный маркетинг э, и все такое, он э, очень денежный, но и даже если вдруг, по каким-то причинам так уж сложилось, что не нашлось пары товарищей. В любом случае, да, человек здесь получает деньги каждый день. Да, там вот он участвует в раздаче как раз в этих 100 миллионов токенов. То есть он купил там 100 токенов у кого-то на бирже, положил сюда, получил 200 или 300 взамен но в течение определенного периода времени. Вот. И получается такой ну, пассивный доход здесь уже формируется с момента э, начала участия в этой раздаче. И это очень классная вещь, то, что это не просто классный, крутой бинарный маркетинг, где кучу денег можно заработать, но мы знаем точно, да, что в партнерских программах не у всех все гладко получается сразу или даже не сразу, вот. но в нашем случае весь кайф заключается еще и в том, что любой человек может абсолютно безопасно себя в этом попробовать реализовать, потому что свои деньги он получит в любом случае, даже больше, чем изначально проинвестировал в этот бинар. Если вот не языком токена, да, понятно, что надо токен купить, вложить, да, для новичков, которые сегодня присутствуют. Если э, на примере, например, того же доллара это обрисовать, да, то тысячу долларов человек там вложил, каждый день может получать свои там спокойно, не знаю, ну, в зависимости от той суммы, которую вложил там, каждый день ему насчитывает 8 долларов, там 9 или там 10 долларов на эту тысячу долларов, да. Ну, грубо говоря, от 0,8% до 1% можно э, получать доходность. И она считается каждый день. Вот, э, в этом как бы плюс, и человек может разгонять, то есть может начать со 100 долларов, потом посмотреть, о, все классно работает, бас, там, 10 тысяч долларов докинул, спокойно себе сидит, получает там каждый день. Хорошие проценты, там, я не знаю, там 90, там, ну, почти 100 долларов, да, и балдеет. Все каждый же, день Здесь, например, чтобы получать 100 долларов в день, например, да, на пассиве, нужна уже приличная сумма, там, ну, более 10 тысяч долларов, в принципе, изначально, да, чтобы на них закупиться так, нашей монетой, замечательно, поучаствовать в раздаче, и вот такой пассив получать, это все-таки ну, сумма подъемная далеко не для каждого. Те, кто хотят на пассиве 100 долларов зарабатывать, они 10-10 тысяч долларов имеют. Ну так жизнь устроена. Хочешь 100 долларов, ничего не делая, значит ты уже обладаешь капиталом. ничего не то я получают. думаю, это просто люди, которым позвонил нехороший человек и их обманул. Типа, тут можно ничего не делать. Или где-то можно ничего не делать, а получать. И человек заболел этой болезнью. Но в инвестициях ты можешь ничего не делать, если у тебя много денег. Да? Вот. А да -да. когда ты на стадии создания капитала, и бинар – вот это просто ну, подарок, денежная машина, которая позволит каждому создать свой капитал. Вот. Ну, даже ну, сейчас, кстати, уже... насчет, сейчас расскажешь создание капитала, да, вот как при помощи этого инструмента для тех, у кого еще пока нет своего капитала, его создать. И очень такой простой расчет. Мы возьмем такие показатели, что, допустим, в течение одного периода, это месяц, да, в течение месяца поставим себе простую задачу двух человек научить пользоваться бинаром а, и что из этого выйдет да? и предположим задачу средний... я думаю слушаю, да. многие могут не понять задача настолько упрощена что всего лишь раз в жизни надо каждому сделать всего лишь двоих вот упростим, вот, да. раз в жизнь да -да -да. А... Ну, это прям очень просто. То есть один раз каждый человек, да, если поставить себе задачу, пригласить двоих, там, своих товарищей встретиться, посидеть за кружечкой чая, кофе, пообщаться о том, как можно делать деньги, и научить пользоваться вот этим инструментом, да, показав там на своем личном примере, например, как это я делаю, и вот представьте себе, за месяц. Ну, у кого-то месяц у кого-то неделя у кого-то день у кого-то пять минут но мы возьмем очень простую месяц за месяц двоих человек научить да и предположим что средний чек то есть средняя сумма денег на которую ваш друг знакомый готов все это протестировать это 500 долларов такая средняя сумма весьма доступная многим и Дальше, да, там, в следующий месяц э, эту ситуацию уже повторяют ваши, вот эти люди. Уже они, каждый по два человека также э, научили, да, выполнили такую же простую задачу. На третий месяц уже они, да, вот эти вот, люди ваших людей сделали то же самое. Это достаточно простая задача. А, и вот так вот и за месяц в месяц будет происходить, да. И вот простая арифметическая такая картинка вырисовывается. Какой же у вас будет от этого всего а, доход свой личный? То есть да, вам просто один раз за месяц нужно научить двоих, и как мантра это каждый делает, каждый один раз в жизни двоих человек научить и вся эта цепочка идет дальше. У нас получается следующая картина. В первый месяц вы заработаете 50 долларов. То есть да, 10%, как мы помним, насчитывает бинар с меньшего объема. Вот у вас 2 человека по 500 баксов каждый а, проинвестировал. 50 долларов вы заработали в первый месяц. Ну, нормально. Но во второй месяц, уже они, делая ту же самую задачку, вы зарабатываете 100 долларов. А еще спустя месяц. Когда последующие люди выполняют ту же самую задачу, вы получаете 200, потом 400, и уже через год, вот ровно год проходит времени, ваш заработок месячный будет составлять больше 100 тысяч долларов. Но ну, напомню, конечно, что у нас есть некоторые ограничения в бинаре, которые Зависит от квалификации, от достижения, ранга да, человека э, в компании. Э, но изначально каждый партнер имеет лимит 1000 долларов в день по бинару спокойно получать. То есть выйти на эту сумму вот по этой табличке мы можем уже где-то вот, э, с 10 на 11 месяц да, выходим на сумму 1000 долларов в день. И на самом деле эта задача настолько простая, что выполняется намного быстрее. Вот. Можно сократить период, например, до недели, в неделю пообщаться с двумя друзьями, которым это все понравится и они тоже захотят вместе с вами зарабатывать, это не так уж и трудно. И ускорить этот процесс. Люди на самом деле действительно имеют разную скорость. Даже если мы берем ситуацию, ну, совсем банальную, пригласи один раз там, вот ты стартанул в первый месяц двоих и научи этому, чтобы твои гости пригласили двоих на следующий месяц. Вот все, от каждого два активных партнера. То все будут по-разному справляться даже с этой банальной задачей. Да, и мы смотрим, например, на 12 месяц там 102 тысячи долларов. Да, я как рассказываю, обычно говорю, ну, предположим, пригласить двоих людей, там, в 10 раз человек хуже справился с задачей по приглашению двоих активных людей в течение первого месяца, в 10 раз. Пригласим 0,2 человека в месяц. Ну, да. Но в 10 раз хуже получилась вся вот эта вот конструкция бизнеса. Ну, хорошо, тогда у тебя на 12 месяц не 100 тысяч в месяц, а 10 тысяч долларов в месяц. 10 тысяч долларов в месяц, извините, это для... Большинство, большинства, большинства это охрененно классные деньги. Ну, просто охрененно классные. То есть можно жить расслабленно, можно спокойно ложиться спать, спокойно просыпаться, как-то не переживать о том, что там какие-то траты есть там семейные, еще что-то. Можно даже в ипотеку в Москве залезть. Можно где-нибудь даже в Улюпинске без ипотеки сразу что-нибудь взять. Заметь, Раз в месяц те же, 10 долларов. Но э, мы даже можем предположить картинку еще проще. Мы представим, да, что пригласить двух людей активных, э, которым тоже интересно, по 500 долларов, получилось в 100 раз хуже. В 100 раз хуже получилось пригласить два человека за месяц по 500 долларов. Вот. Тогда к концу года на пассиве просто от бинара там, 1000 долларов тебе приходит в месяц. Ну что, это разве плохо? Я думаю, это просто прекрасно. Для тех людей, ну, у кого действительно как-то бы как вот медленнее да, идет построение. Медленнее. Тысяча долларов на пассиве, ну это просто все равно, это, это класс. Если человек еще совмещает с чем-то, да, то есть, ну это просто супер. Это просто ну, на тысяча долларов это даже для 90, наверное, процентов россиян это такая... Заоблачная зарплата. Для Семьи <свят> Даже в Москве средняя зарплата ниже. Средняя. вот Официальная средняя зарплата в Москве, насколько я знаю, ниже, чем 1000 долларов. То есть Я, конечно, давно цифры не смотрел, но когда смотрел, это было что-то в районе 50 там, или 55 тысяч рублей в месяц. Да, в самом богатом городе России среднестатистическая зарплата. То, в принципе, приглашая по... Два сотых-две сотых человека в месяц. Ну, Не знаю, да, что вот, что нужно сделать. Самая главная задача лидеров, партнеров те, кто уже знает, как работает бинар. Ну, я считаю, это действительно вот эту вот простую мантру: два человека активных, и от каждого два активных. Повод по не по 100 долларов или по 500. Понятно, что люди, когда небольшие суммы делают, взносы, потом разбираются, как вводить, выводить денежки, да, все работает. Понятно, средний чек, там начинается инвестиции от тысячи долларов и больше. И бинар, кстати, чем хорош, что люди, даже заходя на небольшие суммы, начинают разбираться, потом делают уже инвестиции больше, и вы сразу же снова зарабатываете. Да? То есть человек, когда делает реинвестицию, тоже сразу же зарабатывает. такая денежная машина не на один раз получается, а на постоянный такой рост, развитие и преумножение. Ну. Что, у нас осталось буквально три минутки. Денис, что-то еще ты с секретное хочешь поделиться чем-то а, секретным но ну, секретным секреты мы уже все выдали если кто-то не услышал я могу лишь резюмировать то что а, в бинаре быстрый поедает медленно да, и нужно как можно а, если вы еще не зарегистрировались как минимум прямо сейчас а, потревожить человека который вашего а, доброго человека потревожить и спросить у него ссылку на регистрацию да и занять место в этой бинарной структуре вот и задавать вопросы с чего начать чтобы разобраться и поучаствовать и в раздаче денег и попробовать выйти на доход который вам будет приемлем да, там 100 долларов в день 1000 долларов в день как уже пожелает каждый для новичка, вот, я да, думаю, ведь. начальная цифра 100 долларов в день, хочу вот как бы эту планку пробить. 100 долларов в день сделал, а да, можно следующую там 200 хочу сделать. То есть step by step. Да, ну, те, да, лидеры, да, они конечно, там, газ, газанут. Да, да, даже там по 10 долларов в день это тоже уже хорошо. Поэтому да, нужно слона съедать по кусочкам маленькими шажками увеличивать и увеличивать свой а, доход в бинаре. А, ну и еще такая а, вещь, а, о, чем, о чем мы, наверное, забыли сказать, я не припомню, а, то, что 100 миллионов токенов раздавать мы будем очень-очень долго. Там предварительную математику посчитали там, даже 50 миллионов. В среднем, скорее всего, около трех лет там пойдет. То есть точно мы с нашим токеном как бы валимся в пазл-маркет, еще его не добыв, всех его полных объемов. Поэтому у всех есть возможность, и чем раньше начать, тем раньше выйти на нужный доход. Пользуйтесь, друзья. Обязательно сейчас зарегистрируйтесь, если еще не зарегистрированы, и начинайте разбираться. У да. меня все. Да и у меня тоже все. <с1> Станьте вот этим вот хорошим, добрым человеком, который позвонит своим друзьям, знакомым и найдет такого человека, который сейчас думает, блин, где бы денег заработать, блин, где бы там реализоваться. Вот он, он с какой-то идеей сидит. Станьте этим человеком, сделайте там буквально там, несколько звоночков, я думаю, вы нарветесь на того, кто в поиске, да, и создайте здесь классный Классный бизнес для себя и для того человека, которого вы найдете. Всем, друзья, хорошего вечера, вот, хороших регистраций, хороших сигналов от бинарного бота. Вот. да, а я пошел уже отвечать на звонки. Тебе уже звонки поступают, да? Да, мне уже звонят. Видимо, спросит ссылку, Ну, такое тоже бывает. Ладно, всем успеха, всем хорошего настроения, друзья. Да, и, кстати, еще самое важное, завтра и послезавтра у нас же будут такие же презентации, такие же встречи с топ-лидерами сообщества, да, и обязательно приглашайте друзей, своих знакомых, посмотреть, послушать от уже опытных людей, что и к чему здесь у нас в нашем да. бинаре. Вот. Делайте так, помощь. чтобы бизнес, дел... бизнес делали за вас. Да? Приглашайте завтра в 19.00, и послезавтра топовые спикеры. Ну, в общем, три дня в неделю можно классно приглашать и делать бизнес. Вот. Супер. Вообще шикарно. Ничего с ним делать не надо. Сила сообщества. Это круто. да Ну все, всем пока. Пока-пока, ребят. До свидания.